Так, ну а для вас я не подготовил небольшую площадочку для испытания. Итак, у нас здесь суперсилк, это не вещество, которое применяется в промышленности для термоизоляции всяких конструкций, банных печей в том числе, и для теплоизоляции помещений. Так вот она выглядит. Это у нас классический базальтовый картон, который многие также используют для термозащиты в банных печах. Мы сейчас продемонстрируем, как примерно многие делают. То есть берут базальтовый картон, Берут кусок минерита. Пускай там через прокладку может быть ставить, может быть нет. Мы по попробуем в максимально сложных до него условиях. В полотную также здесь. И тоже кусок минерита фламы. Так он в разрезе выглядит. Просто проэкспериментируем. Сейчас прикрутим пару сморезиков. Ну, сильно даже не прижимал. Вот так сейчас с вами поставим. Возьмем газовую горелку и направим открытый огонь на фламу, на мини-рит. Прошло буквально 2 минуты. Ну, еще давайте до 5 минут подождем. Уже дымок пошел. Я не знаю, видно, не видно, тут прям такое вот испарение идет. Так, у нас прошло ровно три минуты. Оставляем. Пускай пока остывает. Теперь возьмем суперсилка. Давайте, наверное, может, чтобы честно было, поставим таймер. Старт. А это поставим на 5 минут. Все, ровно 5 минут. Стоп. Почему я на этот материал использовал времени больше, потому что я его использую у себя в бане. Поэтому хочу показать и проверить для себя же, опять же, и жить спокойно потом. Берем вот этот материальчик и откручиваем. Так, Здесь у нас базальтовый был картон, как видите, да? Началась уже, он еще даже до сих пор горячий, он еще поддымливает. Это 5 минут, то есть спирализация дерева уже началась. И постепенно будет возгорание. То есть базальтовый картон и минерит, он нифига не, спас, не спасет. Но опять же, должен быть вентиляционный зазор. Попробуем потом с вентиляционным зазором. Давайте попробуем открутить здесь. Смотрим, что здесь. Здесь тоже пожелтело. Но здесь видно, что прям коричневый дым, а здесь более желтая. Это пять минут, это три минуты. То есть разница очевидна. Сейчас попробуем с вами сделать это все по правильному, как должно быть. Так, друзья, как видели, я вам показал это классические, да, классические ошибки, которые можно допускать, потому что все-таки дерево, оно, может быть, не сейчас не загорится, через год не загорится, через два не загорится, а через три загорится. Все-таки перелизация идет его, нагрев, и постепенно он высохнет, и все-таки загорится когда-нибудь. Конечно, может, таких температур не будет, но тем не менее. Давайте попробуем, как должно быть делать правильно. То есть берем вот так вот, покупаются вот такие керамические втулки 30 мм длиной, и с промежутком закручиваются. То есть вот таким вот образом должно быть должен быть вензазор. Здесь аналогично меняя местами. Ну также по очереди будем испытывать. 90 с обратной стороны. Уже 90, 800% по центру для самоплана. 110, это вот на суперсилке, на самом 233, но ну, это вот на поверхности суперсилка, тут не показывает температуру, сразу пишет ошибка. Ну, так пока 200, 220, так пока и держится температура, но ну, это за счет того, что это воздушная прослойка здесь есть. Стоп. Остывать. Ну здесь даже деревяшка вообще не нагрелась. Двадцать пять градусов. Вставляем. Сто двадцать семь. Причем он только не нагревается в тех местах, он ниже не выходит. То есть такая вещь, видите, смотрите возле огня 60-70 градусов, а здесь уже зашкаливает. Выше, вот 240, ну, это огонь поднимается, 300. Ну там небольшая температура сзади, потому что здесь все-таки прослоечка побольше воздуха. И циркуляция лучше идет. Стоп. Так, пока пускай остывает. Берем с вами первый образец. Ну, смотрим сразу, да, результат очевиден. Никакого нагрева, ничего нет. Пока остывает. Покажу вам классическую ошибку, как многие делают. То есть сам минерит пришивают к вагонке. Мы с вами сейчас оставим на пару минутах 16:05. сейчас две минуты прям. Три. Да, держу, держу время. Вот 16.08, убираем. Пускай, в общем, это дело лежит, остывает. Ну, как, как и должно быть, как бы, да, в принципе. Мы пока открутим с вами, здесь посмотрим. Ну, даже даже просто вата но ну, здесь тепленькое дерево все-таки дерево нагрелось, даже уже сколько пролежало 45 градусов сейчас но все-таки даже базальтовый картон через тулки он уже все-таки защищает опять же это тоже будет ну прям минимальная минимальная защита так ну ладно давайте что, терять время откручиваем смотрим с вами так делать категорически нельзя то есть уже сразу началось воспламенение, ну не воспламенение обугливание уже вот температура у нас на данный момент 160 градусов то есть сами понимаете это стопроцентное возгорание даже втулки обычные втулки я думаю не защитят ну и давайте посмотрим как ведет себя базальтовый картон и супер на открытом огне вот так вот прям. Смотрите, о! Базальтовый картон он просто горит. Видите, я его выжег. Супер -сила. Как видите никакого вообще даже следа нету и с обратной стороны он еле-еле теплый то есть руку можно еще держать с этой конечно дальше вот никуда не передает тепло сами видели друзья у нас получился вот такой вот с вами ролик я ни в коем случае никого не учу как нужно делать я просто показываю как я это делал на собственном опыте и Просто проэкспериментировал и показал вам, возможно, кому-то это пригодится и будет полезным. И не говорите, что я этому учил. Я не учил. Я просто показал на своем опыте, как сделал себя в бане я. И посмотрел, что же будет, проэкспериментировал. И показал вам. Надеюсь, пригодится. Если понравилось, обязательно палец вверх. Всего самого хорошего, крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.